Всем хорошего воскресенья. У нас сгребают с полок все. Что меня удивило, воду закупают. Воду. У меня уже тоже вода стоит. Я, я на всякий случай пару пакетов взяла крупы. Но, честно говоря, предыдущие запасы, помните, я делала? Я так расслабилась, посмотрела, ничего не будет. И начала их уже разбирать. Начала разбирать, и у меня от них что-то осталось, а так в целом ничего. И вот я смотрю, что сон в руку. Это была какая-то интуиция, да? Или нет? Я потом откомментирую об этой ситуации и о предчувствиях, которые были не только у меня. Но в целом это же все искусственно. Это все искусственно, и мы идем к каким-то гадалкам, интуитивщикам, потому что интуитивным, потому что на нас наступают и мы хотим знать как. Это же вот та самая судьба, которую заявляют, которую создают кто-то за нас. Мне эта ситуация, честно, надоела и я никогда не думала об этом так, что либо ты наступаешь, либо на тебя наступают. Пора уже писать свой сценарий. Сегодня тема о том, как удивительно совпадает то, что я находила. Оно совпадает просто пулеметной очередью подряд. Вы помните про созвездие Лебедя, про, этого, про число 15 и еще. Вот сегодня еще одно совпадение. Вы помните, что я связала личность Вас Ил Иса? Вы помните, как я это расшифровывала с созвездием Лебедя. И на Лебедях, видимо, тоже была война. Еще в книге Кэти Брайана сами масоны назначили символику, о которой я, честно говоря, не подозревала бы раньше. Дельфин тоже сюда. Ну так вот, Алекс, сейчас, сейчас, сейчас. Алекс Кальер, его исследование истории галактики очень насыщенный ролик, тут один час, но настолько насыщенно, что к нему придется возвращаться много раз, потому что восприятие не может обсудить сразу даже две темы из того, что он затронул. Ну так вот, китовые, дельфины и киты живут в созв... жили в созвездии лебедя. Дельфины и лебедь, вот оно совпало. Там были четыре звезды: Дикаба, Ситара, Динара, Антерия скопление из тысячи систем. Их привезли сюда более миллиона лет назад более лет назад. И а, сейчас они в вымирающий вид. Если люди их уничтожат, то они перестанут существовать в галактике. Вот такое. А как так вышло тяжело, не знаю. Я по истории этой войны именно в «Созвездии лебедя» пока ничего не находила. Когда рождается у них малыш, у китовых и дельфиновых, когда у них рождается малыш, они их учат песни, в которые записана история их народов. Профессиональное качество, особенно их, это философы и поэты. Так что кто склонен... К написанию стихов и философии. Тут многие найдутся. Может, это засланные казачки. Вот так сложно оказалось. Говоря также по воде из этой же книги. Кстати, загадка числа 17 Масонского. В нашей галактике всего 17 межгалактических порталов. Один находится возле нас. Вот это и делает Солнечную систему особо вкусным местом. Возможно. Эти туннели ломаются, их никто не может чинить. И с полностью не поломанных, и с полностью функциональных только два. Я не поняла, находится ли один из двух возле нас или нет. Но с другого канала где-то слышала, что за пределами Солнечной системы недалеко проходит туннель. Туннель сфокусированного времени. Вот так его назвали. Кротовые норы. Моя космическая магистраль. Да, Возвращаясь к воде. О, Алекс Кальер также подтверждает. Вот я говорю, бывает правда разная, истина всегда одна. Вот какие находки у меня, они перекликаются. Он тоже говорит, что вся вода на Земле была пресной. Засоление а, сделала Нибиру из звездной системы Бутес. Не знаю, что это за звездная система, чтобы контролировать воду. Тогда было только 4% пресной воды. И, и они контролировали ее. Потребовалось всего 36 лет, чтобы засорить всю воду. Но ну, правильно, вся наземная жизнь, даже мошка и травинка, вся даже мелкая, самая мелкая жизнь крупная, пресноводная. Как, как мы могли выйти, мы могли выйти из соленого океана? Единственное, что у меня вызывает много вопросов. Когда это произошло, он тут говорит об очень больших сроках. А вот здесь конкретно я срок даже не записала, потому что он здесь и не указан. Дело в том, что утки, лебеди и э, чайки, они уже могут быть и пресноводными, и соленоводными. И то, и то. То есть природа в целом адаптируется в определенном темпе. Если бы это произошло даже миллион лет назад, то уже было бы очень много видов адаптивных к соленой и к пресной. Но пустыне невозможно сегодня э, заращивать э, зеленью, потому что даже растений э, адаптивных таких нету. Соленоводные растения не живут на земле. В теме пресных и соленых животных, знаете, чем отличается аллигатор от крокодила? Кроме формы морды, у аллигатора более широкая, у крокодила узкая. Кроме еще там ряда особенностей, аллигатор отличается тем, что он только пресноводный, а крокодил может быть и в соленой, и в пресной воде. Что наводит на подозрение, что крокодил уже создан как адаптивное животное после засоления воды, а вот аллигатор, может быть, был раньше. Ну, не факт, генетический состав у аллигатора, диплоидный состав хромосома ровно 60, а вот у крокодила может быть и 60, но от вида к виду варьируется, может быть, и меньше. В общем, то, что и требовалось ожидать создание соленых океанов это способ контроля пресной воды всего 4% процента воды пресная на тот момент и о дефиците пресной воды знают правительство об этом говорят ученые источники пресной воды зоны пресной воды это стратегические объекты за которые воюют конечно же что ты сделаешь без воды да, забавно, что я, я даже об этом как-то не думала. Подобное к подобному тянется. Я, прежде чем начать ролик, упомянула о том, что закупают воду. А я за собой даже не словила это. И о недавности текущего объема океана может говорить множество затопленных построек, античных и пирамидальных. Все это говорит о том, что эти постройки были на поверхности, когда, когда их строили, вот это вопрос. Я в сильно большие сроки, честно говоря, не очень верю. Потому что вот есть техники испытания бетона, и они показывают, ну, то есть, чтобы бетон сохранялся столько много тысячи лет, это должны быть идеальные условия без дождя, без заморозков. Не знаю, были ли такие условия на земле. Так, ну и что, пришлось прерваться. Хотела еще добавить, что крокодил Гена это аллигатор. И он и плавает в речке, в мультике, в море, я его не помню. Он аллигатор. Еще что, войну за воду мы видим, собственно, на полуострове, который здесь лучше не упоминать. Кстати, в следующем ролике давайте обсудим, какие у кого были предощущение перед происходящим потому что у меня оно было за лет за 8 до у меня очень давно случилось типа как бы сон или из категории что-то показалось сейчас мы снимем сейчас мы обсудим ролик грустная танцую Лолиту, которая явно предсказание как раз вот этих событий и дальше что будет, будет дальше как мы это видим это будет следующий ролик